Всем привет! Сегодня представляем вашему вниманию обновленный аппарат для полуавтоматической сварки Technomic 210 Dual Synergic от компании Telvin. Новый Technomic 210 в первую очередь предназначен для полуавтоматической MIG MAX сварки с сплошной проволокой в среде защитного газа или порошковой проволокой без газа током от 20 до 200 ампер. Основное отличие обновленного аппарата от предыдущей модели это наличие новой функции ручной дуговой сварки MMA покрытым металлическим электродом, и аргонодуговой сварки ТИК на постоянном токе с поджигом дуги касания, током от 20 до 150 ампер. Дополнительные функции аппарата значительно расширяют возможности его применения. Новый Техномик 210 в особенности подходит для работы с легкими конструкциями на производстве и для проведения кузовных работ в автомастерской. Для сварки оцинкованных листов нержавеющей стали и алюминия работа в режиме синергетики обеспечивает быструю и простую настройку параметров сварки в память аппарата заложены оптимально подобранные режимы для определенного сочетания типа металла диаметра установленной проволоки и вида защитного газа выбрав один из этих режимов достаточно указать толщину материала и можно приступать к сварке Автоматический контроль дуги в любой момент времени обеспечивает высокий уровень сварки при любых условиях работы с различными материалами и газами. Также возможна ручная настройка длины дуги. Эта настройка позволяет изменить форму сварного шла в зависимости от стиля работы сварщика. При необходимости оператор может скорректировать выбранные параметры сварки с помощью расширенных дополнительных настроек в синергетическом режиме. А в ручном режиме Настроить самостоятельно ток и напряжение сварки под себя. Графический ЖК-дисплей упрощает настройку и считывание параметров сварки. Настройка параметров производится с помощью верхней и нижней ручки на передней панели аппарата. Нажатие верхней ручки позволяет выбрать вид сварки. синергетический или мануальный режим мик сварки, ММА или ТИК-сварку. Вращением ручки устанавливается толщина свариваемого металла в синергетическом режиме или регулируется скорость подачи проволоки в мануальном режиме МИК-МАК-сварки, а также регулировка тока в режиме ММА и ТИК-сварки. Нажатие нижней ручки более 3 секунд в синергетическом режиме позволяет перейти к выбору программы сварки в зависимости от материала, диаметра проволоки и сварочного газа. Вращением нижней ручки регулируется форма шва в режиме синергетики или напряжение в мануальном режиме. Двойное нажатие и удержание верхней и нижней ручки открывает расширенное меню, в котором доступны следующие регулировки. Начальная скорость подачи проволоки позволяет установить начальную скорость движения проволоки, чтобы избежать ее скопления на сварном шве. Индуктивность Позволяет настроить динамику сварки и жесткость дуги, корректируя форму шва в зависимости от используемого материала и газа. Время отжига проволоки при остановке сварки. Исключает вероятность прилипания проволоки в конце сварки и облегчает процесс последующего розжига дуги. Время подачи защитного газа в конце сварки. Эта регулировка обеспечивает защиту сварочного шва и остывание горелки. Контроль кнопки горелки. Доступны три различных режима контроля кнопки горелки который можно использовать как в режиме синергетики, так и в ручном режиме работы. Двухтактный режим сварка начинается при нажатии кнопки и завершается, когда кнопка отпускается. Четырехтактный режим сварка начинается при нажатии и отпускании кнопки горелки и завершается только тогда, когда кнопка повторно нажимается и отпускается. Этот режим предназначен для длительной сварки протяженных швов. Режим точечной сварки позволяет осуществить точечную сварку МИК-МАК с контролем времени сварки. Небольшой вес и компактная конструкция обеспечивают простоту транспортировки вне зависимости от места проведения работ, как внутри, так и вне помещений. Аппарат рассчитан на работу с катушками диаметром 100 и 200 мм, весом до 5 кг. Надежный двухроликовый механизм в сочетании с мощным мотором обеспечивает равномерную и точную подачу проволоки. Возможность сварки порошковой проволокой без защитного газа делает аппарат еще более мобильным и универсальным. Так как используя порошковую проволоку, не нужно больше зависеть от громоздкого баллона с газом. А поменять полярность для сварки без газа теперь можно в одно касание. В комплект поставки входит сам аппарат, трехметровая горелка с евроразъемом для полуавтоматической сварки, массовый зажим с обратным кабелем и подающий ролик под проволоку 0,6-0,8 мм. С помощью данного набора можно приступать к сварке углеродистой или нержавеющей стали. С помощью дополнительного комплекта можно переоборудовать аппарат для сварки алюминия или работы порошковой проволокой без газа.